Всем привет, на связи мистер офицер, и мы продолжаем играть в в игре Shadow of the Tomb Raider. Так, в прошлый раз мы с вами побывали в склепе, к сожалению, я не знаю, как он называется, но он находится у нас в деревне Кувакьяко, и почему-то приходит туда, собственно, мы не видим никакого названия, Ну, такое благо у нас было и в предыдущем склепе, к сожалению, вот так вот оно работает, так вот действует, и... Сегодня мы с вами, скорее всего, побегаем по вот этим монолитам. Если мы сможем посмотреть, что здесь, я, наверное, полагаю, нам разрешат посмотреть, что вот тут вот там. Вот. Еще мы можем алтарик вот этот разрушить, да? Или посмотреть, что там происходит. В общем... Как-то так. И, ну, и тут есть задание доп. Плюс документики еще. Надо постараться это все забрать. Вот. Ну и еще что касается вот этого склепа. Я полагаю, мы с вами там были, пробегали как-то. И, насколько я помню, там нам требовался дробовичок. Поэтому мы туда вряд ли пойдем. Давайте мы начнем тогда с монолитом и тут же мы заберем какую-то, смотрите, штучку тайник выживания. Давайте выдвигаться в путь дорогу и знаете, что я еще хотел посмотреть? Я вот не глянул. В принципе, у нас место есть, подо, подо все, поэтому пока продавать мы ничего не будем. Так, ладно, путь дорога у нас помечена и мы выдвигаемся. Возможно, сегодня поговорим с людяшками, которые у нас здесь вот представлены. Посмотрим, что они нам расскажут, скажут. Так, вот здесь мне интересно. Давайте Проплывем. Жали. Неужели... Ага, вот она вкусность. И эта вкусность нам нужна. Тут еще вот есть цветочки. Ух ты ж, ё! как мы хорошо заплыли, а? так, Лара, давай-ка нам вот сюда надо заплыть ломай эту гадость так, давай сплывем Я тут видел какую-то фигню. Это золото у нас, да? Так. Забрали золото. Травку собираем. Давай, Лара, вверх. Отлично. Так, тут у нас еще травка есть. Ну и надо в пещерку зайти будет. Так. Вот она. Так, тут какой-то у нас... Блин, мы не можем ничего сделать. Давай, живи. Блин, какое-то снаряжение нужно, чтобы вскрыть этот ящичек. А, да, он у нас, кстати, пометился на карте. Это хорошо. Это очень хорошо. Так, монолит. Речь Давай. о месте неподалеку. Вдохни поглубже и найди меня под носом другого. Карта обновлена. Тайна монолита разгадана. Ну вот, не успел я. Окей, ушки. Так, интересно, сейчас нам доступно или все так же будет недоступна эта фигня? Надо будет глянуть. Так, золотое испытание мы все собрали давайте меточку поставим что вот тут вот есть тайничок сейчас мы его попробуем с вами найти так я вижу тут еще есть вкусняшки как-то глупо их оставить здесь было бы поэтому давайте сразу заберем покончим с ними так у нас есть травка тут немножко так отлично нам дали ее забрать и все, да? так, я понял, мне надо выходить на поверхность, на сушу, что я собственно и делаю Вот такое тут интересное место, где много всего и вся было. Дайте еще вот здесь. Может быть, что-то увидим? Нет, да? Ладно. Согласен. Хватит мне наглядь собирать все. Пора в путь дорогу. Так. О, как. Вот она, что, да? Вот она, что за тайник-то. Так, у нас есть два документика. Ну и давайте, поскольку мы оказались тут поблизости, действительно, сбегаем туда и посмотрим, что там насчет дробашика, да? Так ли это все или я все выдумал? Так, тут мы все забрали. Давайте поплывем отсюда. Столько усилия, бесполезнятина, а она бесполезнятина. Так, Ларка, давай-ка. Так, а как нам туда пройти? Так явно не отсюда, явно не здесь, ходик. Так. Ну что здесь ход? О да. Ход здесь и это действительно походу место с трябашиком, да. Оно самое. Давайте прям к нему побежим. И поймем, что у нас нету дробашика, а значит и нету входа. Так, окей, давайте посмотрим, что мы тут еще можем подзабрать. Подзабрать мы можем вот эти документики. Два мы заберем, и, наверное, с вами. Не знаю, пойдем туда, не пойдем? Вот я хочу вот вот это задание начать делать. Интересно посмотреть, что это такое, блин, а почему вот это место у нас никак не отображалось, а? На карте обидненько. Так, немножко мы сменили маршрутик. Я думаю, ничем плохим это не обернется. Давай, Лара, ускоряемся. Так, документик. Ларка, ты наша добытчица. А? Так, где ты? Вот он призраки Рассказ о заколдованной пещере. Это рассказ о местных пещерах, которые якобы заколдованы. Из глубин земли доносятся жуткие звуки. Никто из тех, кто ушел в эти пещеры, не вернулся. Таинственные звуки иногда похожи на гром, а иногда на вой собак. И таинственный свет внутри. Хм. Да. Но мы с ними... Уже познакомились с этими собачками. Да что ж такое? Почему мне прям тяга нажать немного не то, что нужно. Так, тут у нас тоже документик. Отчет о качестве воды. Миссортис, спасибо за ваш недавний запрос. Индекс качества воды и КВ был рассчитан для участков реки в районе деревни Кувакьяку на основании предоставленных вами образцов. Результаты показали, что на данных участках реки вода плохого качества. В Жестко. ходе исследования обнаружено сильное влияние таких факторов, как отложение ила, загрязнение химикатами и тяжелыми металлами. Химикаты... Содержание твердых Жесть. частиц выше допустимых норм. Воду с сильной непрозрачностью, мутную воду, нельзя использовать для питья, а высокое содержание твердых частиц указывает на то, что ее нельзя применять и при поливе поскольку это приведет к повреждению структуры почвы. Скорее всего, что на данных участках реки уже невозможно ловить рыбу, и это отрицательно сказалось на уровне жизни местных жителей. Кроме того, показатель pH воды сильно щелочной. Это указывает на то, что вода в реке загрязнена химикатами. Сильно щелочная вода, жесткая вода, обладает разъедающими свойствами и может повредить водопроводные трубы и одежду. Высокий уровень фторидов в воде может стать причиной заболеваний, таких как флюороз зубов и скелета. Присутствие патогенных бактерий, таких как сальмонелла, также представляет опасность для здоровья местных жителей. Чё-то вообще все плохо тут с водой, как все еще живы. Я просто не представляю. Вот здорово ли? Так, давайте с коммунизм. Палочки отсюда. Так, ну их всего две было, да. Всего лишь две. Итак, вопрос к вам: мы сейчас будем опрашивать жителей или возьмемся за задание? Я, конечно, взялся за задание. Не знаю, как кто из вас что ответил, но я пошел на задание. Ого! Так, и нас тут еще смотрите что встречает. вкусняшка Так, дядя, давай. Хотелось выгнать отсюда этих воришек. Ну давай, выгоним. Все нормально? Нет, все ужасно. Эти мародеры приехали в город, наняли нас, чтобы мы откопали для них наше собственное наследие и платят нам гроши. А потом mm. забирают все и продают. Мы в отчаянии. С тех пор, как Парвенир уехал, работы нет. Мы легкая добыча. А буря ваше положение только ухудшила. Все, что у нас было, утонуло или пропало. Я не знаю, как нам жить. Я умею обращаться с такими людьми. Я попробую помочь. Не знаю, чем это поможет. Так как тебя зовут? Лара. Я Виктор. Если хочешь поговорить с Амаром исполнительным директором попыткам воровству и мародерству, то он там. Спасибо. Осторожней, он не любит, когда ему перечет. Ну да, по твоему лицу мы заметили. Так, ну что, Амар. Давай с тобой поговорим сначала, если что. У нас есть пушки. И они нам помогут решить вопрос, я думаю. В смысле, я еще даже не встал возле телека. Я... Знаешь, что я решил? Поразить не даешь ты мне, да, пострелять тут? Ну давай, поговорим да, просто. Ты? Ищешь работу? Um... Тогда тебе не повезло. У нас людей хватает. марку теперь наш рекрутер. А, да, спасибо. Ты знаешь, где он? Где он? В баре. Так, рекрутер. Теперь нам нужен Марко. А зачем нам там меточка? Ну давайте сходим сюда. Ускоряемся. Чертвого грабителя, а? Как еще назвать? Так, вот он почти уже возле нас. В этих местах опасно, Марко. Мало ли что может случиться. Я ищу Марку. Что? Зачем? Я просто хочу поговорить. Ему не нужны проблемы. И мне не нужны проблемы. Мне нужна работа. Работа? Ах, да, да, конечно. Так, ты Марко? Надеюсь, это не Амар прислал тебя издеваться надо мной. Если кто-то из них тронет моего сына, я… Марко, я не имею отношения к Амару, поверь что случилось с твоим сыном я разбил колено и амар забрал пабло на раскопки вместо меня сказал я теперь рекрутер и должен сам найти себе замену иначе иначе он оставит там твоего сына Ага. я боюсь что он не отпустит пабло даже если я кого-нибудь найду ну хорошо что ты кое-кого нанял тебя серьезно ты на это пойдешь мы же не хотим подвести начальника правда Спасибо. Если увидишь Пабло, скажи, что я здесь. Ч ⁇ ж, вы сами не можете встретиться. Так, окраине крайне городу нам нужно отправиться. Ух ты ж, елки, зеленые иголки. Так, а как нам туда попасть? Давайте здесь подсоберем. То, что можем собрать, конечно же. Так, нам нужно туда, да? А туда мы можем... <съех> Интересно. Не представляю, как мы туда попадем, но давайте попробуем. так я думаю явно не через это место мы сможем попасть нам нужно что-то другое поискать О. деревце так я так и не понимаю как мы туда можем пройти так точно здесь есть место где мы можем проползти и это не смешно кто бы ты там ни был мы идем на задание Так, да. здесь мы были ну, что понеслась в порядке они идут за мной ты пабло да все хорошо меня прислал твой папа он ждет тебя у Эбби. беги к нему этих я беру на себя спасибо большое спасибо вот офигевшая уходи отсюда так ну что походу сейчас будет перестрелочка пройдите на объект со склепом так ладно я иду, ребята, где вы там стреляете. Чё-то нам да. не дают пушечки достать, я а? Разберитесь с грабителями. Победите грабителей. На процента брош. Да что с ним? Раньше он по 10 человек в неделю приводил. Да, это все из-за твоего брата. Давайте по давайте по-честному. То, все. Много трепался. Находки хоть того, стоили? Они а на черном рынке. Верно. Там за них можно выручить почти вдвое больше. Хоть предупреждай, если обходишь. Да он вообще отошел по полной программе. Чёрт возьми, она на нас охотится! Надо ой, выяснить, что ой, происходит. Ну что, найдем гада. Кто такая она и кто такой гад. Почешите сека. Оружие на Я прикрою фланг. Может посмотреть там? Здесь никого нет. Честно-честно. Кто-нибудь видишь? Говорите потише. Может, посмотреть там? Может быть там. Замечен противник. Ох, вы гады, а? Нифига не стреляют. И заметили меня, а? Так, ну ладно, будем аккуратней. Я не могу оставить опять будем проходить. Заставить... О, да что с ним, раньше он по 10 человек в неделю приводил. Да, это все из-за твоего брата. Давайте, профсоюз, давайте по-честному. то все вот, Много трепался! Лодки хоть того стоили, они на черном рынке. Верно, там за них можно выручить почти вдвое больше. Плохое время выбрал погулять. Нас... Офигевшая! Пострелять они решили, понимаешь ли? Я побыстрее был. Так, тут еще, оказывается, можно баночки брать. Спасибо вам, ребята, тут за денежки, за все. Так, тут у нас есть дерево. Давайте здесь прогуляем. Я думаю, что-нибудь-то мы найдем тут. Потрошки. у нас по максимуму по да? Это хорошо да ладно, и даже сейчас максимум фига себе зато теперь у нас стрелы есть И давайте возьмем банку эту Если честно, я не знаю, куда мы и зачем можем бросить. Давайте с ней походим. Тут можно было на дерево запрыгнуть, чтобы потом дальше, наверное, попрыгать. Давайте походим с тем, что мы взяли. Так. И не Отлично. Надо вернуться в деревню. Все, что ли? Какие овощи? так давайте стрелы возьмем э, да ребята вы конечно извините но какие-то вы ватные если честно нас всех жалко потому что скорее всего вы с этой же деревни и то, что вы делали, вы делали это потому, что вам тут платили. Да. Мне пришлось вас убить. Пипец, сколько людей пострадало. Просто какой-то пипец. Мм, их можно, кстати, просто так кидать. Чтобы отвлекать. Круто. Так, тут Нет у нас. Ничего не могу взять. Понятно. Кстати, это задание будет неплохо для тех людей, у кого не все потрошки есть, но ну и в таком роде все, потому что это вы можете спокойно всем затариться, и это поможет вам в дальнейшем. Ну давайте, что вы там? Нам расскажет. Возвращайтесь в деревню. Спасибо тебе за все. Так. Спасибо. Спасибо. Все, что. Так, тут есть дверка. Давайте ее взломаем, пожалуй. И посмотрим, что здесь есть. Странно, но здесь никого нету очень и очень странно и ничего копать нельзя вот что обидно ну давайте посмотрим что здесь за карабас нож туми машинка для жертвоприношений дешевая пластмассовая копия тех с помощью которых приносили в жертву лам на интерайме праздники Прикольно. в честь солнца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 Ну ладно давайте уйдем отсюда я вот не понимаю зачем здесь кусты от кого тут прятаться если тут никого нету ну ладно что поделаешь так э -э, решили те кто это решили так сделать я вода воду спасибо вам за то что вы тут сотворили ребята я повеселился если честно Так. Максимальное количество патронов. Странно, что на пистолет. Ну да. И там у нас тоже 150 патрошек. Круто. Так, нужно добраться. Блин, капец, как меня бесит места, где вот столько всякой гадости. Так, выходим. И бежим. Капец, да, сколько тут всяких этих штук нужно пролезть. Так, тут уже все говорят про наше чудо, которое случилось. Вот оно, вот оно, наше место, в котором мы сейчас, наверное, что-то дополучим. Надеюсь, не по голове. Здравствуйте. Пабло рассказал, что ты сделала. Я даже не знаю, что сказать. Спасибо тебе. Не за что. Знаешь?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 Ты не хочешь отдать его пабло мой мальчик хочет стать врачом как его мама напомни как тебе зовут лара теперь мне будет что рассказать лара спасибо тебе а что ты расскажешь мне интересно что ты просто встретила этого сына теперь мне будет что рассказать лара спасибо тебе так, я все понял. Задание выполнено. Разберитесь с грабителями. Отлично. Ну вот мы и помогаем всем, кому можем в этой деревне. И это, кстати, классно. Потому что помощь это... То самое мощное, что мы можем сделать здесь. У нас есть торговец наш любимый. Я думаю, стоит его навестить и одарить всеми ненужностями, которые у нас есть. Ну и давайте сначала у костерчика посидим, посмотрим, что нам за пушечку дали. А пушечку нам дали следующую. Да? То оно же? Походу, это оно. Так, давайте глянем мы можем сделать cell 44 сделать мы можем следующее мы можем сделать что больше урона было точность выросла блин все под закрыто можем сделать скорострельность побольше и скорость перезарядки и урон но блин тут столько всего нужно и боезапас увеличит. давайте поувеличиваем боезапасик уменьшим время перезарядки так сделаем себе скорострельность побольше и к сожалению у нас там закончился нужный ингредиент так ну а здесь мы вот, к сожалению ничего не можем сделать как видим всякие приколюхи нацепились на наш пистолетик вот мягкий спуск мы тоже не можем сделать к сожалению пока что ну вот как то так вот давайте Блин, даже не знаю, где сходить, чтобы посмотреть, что из себя этот пестик представляет. Нам дали еще одно очко характеристик, которое мы можем спокойно куда-то слить. Покров хуракана. А куда слить, я даже пока вот не представляю. Шанс нахождения редких животных увеличивается. Нужен ли вообще нам этот шанс? Хм. Озарение. Совиное зрение. все-таки вот эту сделать штуку потому что она ну, бесит меня то что она так быстро уходит давайте его вкачаем надеюсь это не зря было сделано ну и давайте посмотрим где мы можем э, увидеть так нам нужно куда-то знаете в такое место где нас никто не увидит и это место у нас, в принципе, мы могли в ту сторону побежать. Давайте куда-нибудь уже побежим. Если мы тут одно местечко переплывем, то, наверное, мы там сможем, а, сможем, конечно, не сможем это. Блин, через всю деревню бежим. Все потому, что не особо знаем, что и где тут. Ну ничего, скоро мы тут прям вообще будем как эти виртуозы бегать по всем местам. Так, тут, надеюсь, мы сможем пострелять. Сейчас вот от этих людишек убежим. Блин, серьезно, не дают, не дают стрелять. жаль очень жаль. Так ну что ладно тогда с пистолетом мы будем разбираться тогда в следующий раз если вспомним про него, ну давайте еще сейчас попробуем куда-нибудь в сторону убежать что тебе надо?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 Потому что... Ну, что нужно двигаться вперед. Так, но я хочу все-таки... Раз я решил убежать подальше от населения, значит нужно это сделать. Дайте мне уже лук, пушку, стрелы, пистолет. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. А, то есть вот они для этого тут... Стоят, понимаешь ли да? окей специально для меня еще дали очечка навыков неплохо причем эти бабахи мы делаем хорошим мы. пистолетом хм. ну как он вам а? хорош хорош да? Где-то я еще видел, но, наверное, мы уже в следующий раз будем этим заниматься. А, бесполезно. В такой стрельбе. Ну и для сравнения, к примеру, а, не сможем да, посмотреть другие пистолеты. Но тут все понятно. Совсем другой ствол. Что ж, давайте тогда мы вернемся все-таки тудымс. Так, может где-то тут бочки есть, нету, да? Держись. Ладно, тут ничего хорошего мы не увидим. да, вот таким мы крепкие и как видите, этот навык немножко длится дольше так, монолит давайте, это последнее, что мы попытаемся сделать Да, он тут у нас был попробуем его прочитать я не понимаю. Много общего с Криольским. Ну понятно. Хрюшки. Так. Что ж, ты говорит нам об одном. В следующий раз мы пойдем туда, да? И нам будет.. Я не уверен, что хорошо нам будет. Так, давайте подойдем ко входу, раз мы уже что-то сюда подходили. Будем экономить припасы. Так, у нас еще один лагерь. И это круто. Так, деревяшки пока не будем брать. Ну что, куда мы встанем с вами? Как вы думаете? Нам предстоит туда тёпать. Значит, мы встанем где-то здесь. Что ж, давайте на сегодня мы остановимся. С вами был офисер. Если вам понравилось похуждение, мое и помощь местным жителям данной деревни, то обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если этого еще не сделали, пишите комментарии и, конечно же, жмите на колокольчик. Всем огромное спасибо за внимание и всем пока!